не вернулся из боя Мне не стало хватать Его только сейчас Когда он Не вернулся из боя Он молчал не в попад И не в такт подпевал Он всегда говорил Про другое он мне спать не давал, Он с восходом вставал, А вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, Он с восходом вставал, А вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор вдруг заметил я нас было двоем, для меня будто ветром задуло костер когда он не вернулся из боя для меня будто ветром задуло костер когда он не вернулся из боя Нынче вырвалась, Будто из плена весна По ошибке окликнул его я Друг, оставь закурить А в ответ тишина Он вчера Не вернулся из боя Друг, оставь закурить в ответ тишина Он вчера Не вернулся из боя Наши мертвые Нас не оставят в беде Наши павшие Как часовые Отражается небо В лесу, как в воде И деревья Стоят голубые Отражается небо В лесу, как в воде И деревья Стоят голубые Нами место Землянки хватало вполне Нами время Текло Для обоих Все теперь одному только кажется мне Это я Не вернулся из боя Все теперь одному Только кажется мне Это я Не вернулся из боя